Итак, дорогие друзья, что такое Яншин питание, как сделать наши пищевые привычки более осознанными, более правильными, каким образом использовать те подручные средства, которые у нас всегда есть в наличии, в холодильнике, для того, чтобы поддерживать свое здоровье, оставаться здоровыми и продлевать дни своей жизни. Об этом нам сегодня поведает хорошо знакомый всем нам человек, это врач, опытный врач восточной и западной медицины, исполнительный вице-президент Международного бизнес-колледжа ФОХО, господин Ляо Шу Шен. 好,各位富后事业的伙伴们,听众朋友们,大家好 дорогие партнеры, дорогие зрители, здравствуйте 美丽的莫斯科,向大家问好 и я передаю вам привет из прекрасного города Москвы 因为我们老师有讲过,应用中医的防复的一些办法推荐了一些我们公司的一些很好的 对于增强自身抵抗力、免疫力非常优秀的一些产品。呃， ранее в наших встречах мы говорили о способах укрепления иммунитета, в том числе укрепления иммунитета при помощи продукции компании Фохол.特别是我们所讲的这个复合口服液跟灵芝胶囊。呃， мы затрагивали такие продукты как Эликсир Феникс, капсулы Линжим.对，调整我们身体的阴阳平衡，抵抗这些细菌、呃这个病毒有非常良好的效果。 Uh, потому как эти продукты очень хорошо работают, если мы говорим о восстановлении баланса иньян, укреплении организма, укреплении иммунитета и повышении защитных функций. Поэтому не лишним будет сказать, что наши партнеры uh, должны продолжать использовать эти методы, uh, употреблять продукцию для того чтобы уберечься от этого серьезного недуга Но, учитывая ситуацию, учитывая то, что эликсир Феникс в последнее время пользуется невероятным спросом, в некоторых зарубежных регионах наблюдаются перебои в поставках. 呃, возможно, некоторые партнеры начинают тревожиться, не перекрыты ли 呃, пути поставок, 呃, проходит ли товар через таможню и так далее. Но мы вас уверяем, все в порядке, 呃, эти сбои в поставках носят кратковременный характер. 呃... 一切都很好。福猴公司呢，能够保证我们福猴口服液在全球上的一些供应。Компания Фухо гарантирует, что поставки эликсира Феникс, в том числе и другой продукции, не прерываются за рубежные регионы。好，前面呢，我们用这一点时间来呃讲解一下公司的有些目前的一些呃一些情况。 это то, что касается текущих дел, текущего положения дел э, в компании. Ну а теперь, дорогие друзья, мы переходим, собственно, к теме нашей сегодняшней встречи. 前面我们已经说过了 ,我们每一个人都有一个非常强大的这种自身的抵抗力跟免疫力来抵抗这个疫情. 前面我们已经说过了 ,我们每一个人都有一个非常强大的这种自身的抵抗力跟免疫力来抵抗这个疫情. 呃, до этого мы говорили о том, что у всех у нас есть очень мощное оружие. Это наш иммунитет, это наши способности организма противостоять различным негативным факторам. 呃, если говорить о новой коронавирусной инфекции, то в современном мире, в современной медицине, пока еще не найдено специально эффективное лекарство для борьбы с этим заболеванием. 所以呢,到目前为止没有很好的治疗办法 但是呢,我们每一个人都处在同一片这个森林里面 都生活在这个同一片森林里面都可能都在生活在我们同一个地球上环境里面每一个人都可能会受到这个病情的一些攻击 и <音> все люди, которые живут на земном шаре находятся в той или иной степени в зоне риска, потому что каждый из нас э, может по неосторожности все-таки быть подверженным этому заражению. И как мы видим сейчас во многих странах, например в Англии, в некоторых странах Европы, Известные люди, богатые люди, которые стоят во главе правительств, также не, не смогли уберечь себя заражения коронавирусной инфекцией. То же самое можно сказать и о других известных людях. Это известные спортсмены, это звезды шоу-бизнеса, которые также подверглись этому заражению. 所以呢，这个病毒它是不分人，呃，不分人种，不分人的这个不同的级别，它同样都会这个，呃，都是受这个病毒感染的易感人群。呃， вирус не делит людей по социальному статусу, по расовому признаку, 呃, он атакует абсолютно всех。所以呢，我们不管是呃谁，都要做好日常的一个防护的一些工作。 и единственное, что мы можем сделать, это принять определенные меры по профилактике, чтобы минимизировать риски заражения. Но не стоит забывать, что у всех у нас в организме есть очень мощное оружие противодействия вирусу. И это оружие, это наш иммунитет, это наши способности противостоять различным внешне-негативным факторам. 啊, каким образом укрепить иммунитет, каким образом усилить линию нашей внутренней обороны, об этом мы поговорим. Какие способы Яншен применимы в этом случае? мы uh, часто говорим о том что яншин можно подразделить на три аспекта это яншин uh, питание яншин психологии яншин поведение и uh, сегодня мы поговорим об одном аспекте яншин питания намцуура и кроме того, что мы можем использовать различные продукты оздоровительного питания, 呃, мы также можем применять обычные продукты, повседневные продукты для того, чтобы регулировать свое здоровье, управлять своим здоровьем. Uh, повышать наши защитные иммунные функции. Uh, сегодня мы поговорим о четырех аспектах uh, в рамках нашей встречи по яншин питанию uh, Первое, мы дадим определение, что же такое яншин питание и определимся с основными задачами. 呃，и роляю ёнщин питання。第二点，我需要讲解的就是饮食养生的一些原则，并且我们要着重讲解针对于现在目前新冠肺炎病毒的一些饮食调配的一些方法。Далі ми поговоримо про основні принципи ёнщин питання і про різних поєднаннях, комбінаціях продуктів, продуктів, які найбільш применимы в данной ситуации, в ситуации э, эпидемии коронавирусной инфекции. Далее мы поговорим о тех негативных последствиях, которые могут наступить, если мы пренебрегаем правилами яншин питания, и... либо делаем что-то неправильно. 那么第四点呢，我们将会讲解就是饮食以后的一些保养的办法。И также, <音> поговорим о том, что нужно делать после приема пищи, так называемый яншэн после питания。那么讲到饮食，大家都每个人都不陌生，因为我们我们每一个人都在接触这种饮食方式。Говоря о <音> пище становится понятно, что это очень хорошо знакомая, известная всем тема, потому что каждый день мы употребляем те или иные проблемы продукты питания 呃, можно сказать, что в последнее время во всем мире люди стали больше внимания обращать на то, что они едят в Китае есть очень старая фраза в переводе она звучит как 呃， для народа еда подобна небу。那么食呢，就是我们讲的，就是讲的饮食。饮食其实我们维持维持我们生命的一个非常重要的环节。呃， еда питание это то что поддерживает нашу жизнь нашу жизнедеятельность。因为我们每一个人的生命活动都不离不开这些所需要的这些营养物质。这些营养物质就是通过饮食而来的。呃， вся физиологическая деятельность базируется на。 в том питании, питательных веществах, энергии, которую мы получаем из еды, из пищи. Поэтому питание это очень важная составляющая часть нашей жизни. Э, мы начинаем питаться с того момента, как появляемся на свет. И кроме того, еда очень тесно связана с нашим здоровьем. И наоборот, если питание неправильное, это может привести к развитию, возникновению, развитию тех или иных проблем со здоровьем, вплоть до серьезных заболеваний. Uh uh, поэтому в Китае есть еще другая расхожая фраза. Болезни uh, начинаются у нас во рту если дословный перевод то есть мы как бы э, поедаем свои болезни то есть еда это то что может дать нам здоровье подарить здоровье долголетие но в то же время при неправильном использовании может привести и к серьезным проблемам со здоровьем Культура Яншэн, Яншэн питание, базируется на постулатах, на принципах традиционной китайской медицины. И uh, преследует uh, цели правильного сбалансированного питания. Uh, опять же, uh, есть определенные противопоказания, на которые тоже... 通过并且通过专业的一些饮食的调配，来达到强身健体、延年益寿的这种方法。呃，но при помощи 呃, правильной комбинации 呃, сочетания тех или иных продуктов питания по свойствам, по вкусам и так далее, 呃, можно достичь цели яньшэн, регулировать свое здоровье, управлять своим здоровьем и обрести долголетие。所以呢，我们从中医这个呃。 Поэтому, исходя из самого определения, что такое яншин питание, можно понять его задачи. Это управление здоровьем, это сохранение, поддержание здоровья, обретение долголетия при помощи правильной комбинации э, тех или иных продуктов питания. Только Uh, только лишь грамотное сочетание uh, питательных компонентов в необходимом количестве могут принести человеку пользу. И опять же, uh, стоит учитывать индивидуальные особенности, конституцию человека. Uh, возраст человека для того, чтобы правильно подобрать рацион питания uh, и обеспечить uh, баланс всех необходимых составляющих, в том числе баланс инь-ян, как это называется в китайской традиции. Поэтому цель, задача яншин питания очень прозрачна и очень ясна. Это Поддержание и обретение здоровья при помощи контроля пищевых привычек. <связанная> Еда предназначена прежде всего для удовлетворения потребностей здоровья. <связанная> Но в современном мире многие люди не понимают этой простой истины, и используют пищу для удовлетворения своих психологических потребностей. 呃, и мы можем наблюдать, что люди слишком уж увлекаются теми или иными продуктами питания. Это приводит к дисбалансу. Почему так? Потому что люди стремятся при помощи еды удовлетворить свои психологические потребности. Например, кому-то нравится кофе, и он пьет кофе безостановочно в течение всего дня. Кому-то нравится шоколад, и точно так же человек в течение всего дня безостановочно ест шоколад. И это именно удовлетворение психологических потребностей, но это может нанести вред здоровью. Есть еще одна э, нездоровая привычка, когда человеку жалко э, выбрасывать продукты, он видит, что что-то осталось что-то доели, и он начинает через силу доедать это тоже вредит здоровью но если мы понимаем основные цели, основные задачи пищи для чего она предназначена, какие проблемы она призвана решить то мы можем и двигаться в правильном направлении, использовать правильные способы. Поэтому первая задача питания ⁇ это удовлетворение потреб, потребностей здоровья, предотвращение различных заболеваний, отклонений и патологий еда призвана э, обеспечивать нашу жизнедеятельность и служить фундаментом для нашего здоровья. <говорот> а второй аспект это то, что при помощи комбинации различных продуктов мы можем излечивать различные заболевания, различные патологии, уходить от тех или иных проблем со здоровьем, восстанавливать баланс, гармонию в организме, восстанавливать то, что называется в китайской медицине баланс инь и ян. Мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, и могут использоваться в медицинских целях например, сельдерей сельдерей, обычный продукт, который есть в супермаркетах но если мы понимаем Яншэн питание, то мы можем использовать его для того, чтобы избавиться от такой проблемы, как гипертония, естественно, применяя его на определенном отрезке времени. 呃, либо наоборот, если человек употребляет слишком много <coughs> прохладительных напитков, это негативно сказывается на его желудке. Uh, возможно нарушение работы желудка, различные боли, либо вздутие живота. И в этом случае мы можем использовать, uh, uh, использовать, использовать. Использовать имбирь, отвар имбиря для того, чтобы нейтрализовать вредные последствия использования прохладительных напитков. Uh, поэтому, кроме того, что мы обеспечим необходимое питание для нашего организма, мы можем использовать те или иные продукты для того, чтобы непосредственно воздействовать uh, на имеющиеся проблемы. Uh. Uh uh uh uh, кроме того, правильное сбалансированное питание позволяет продлить активную молодость, продлить годы жизни. Но опять же, для того, чтобы достичь этой цели, необходимо понимание грамотного, правильного соотношения тех или иных компонентов. И мы надеемся, что наша встреча э, поможет нашим слушателям в дальнейшем пересмотреть э, свои пищевые привычки, сделать их более правильными, более осознанными, э, и таким образом оставаться здоровыми и продлить годы своей жизни. Э, второй блок, о котором мы хотели бы поговорить, это принципы яншен питания. 呃, мы говорим, что пища – это способ восполнения питательных элементов в нашем теле, в нашем организме, но… Но здесь важно придерживаться определенных норм, 呃, речь не о том, что чем больше мы съели, тем лучше. Uh, поэтому нужна умеренность, нужно соблюдение определенных принципов. Uh, Во-первых, первый принцип это не нужно заставлять себя есть. Если, например, подошло uh, время приема пищи, но мы не чувствуем голода, Uh, не стоит этого делать, есть нужно тогда, когда мы ощущаем голод. Uh, второе, это объем порций. не нужно есть слишком много переедать, наедаться до того, uh, что у нас живот просто uh, выпирает вперед и мы с трудом передвигаемся. 第三个呢,你要把握 就是如果说你太饥饿的时候一下子也不能进食太多我们很多的一些养生的专家也把它归纳为<音乐><音乐> 比如说,我们讲早上要吃得好 中午要吃饱晚上要吃少有一个适合的词就是早上要吃饱<音乐> Поесть, просто поесть, днем нужно поесть плотно, а вечером нужно поесть умеренно. 呃, это принцип соблюдения умеренности в еде. ,呃 呃, естественно, важно... ,呃 понимать сочетание, сочетаемость различных продуктов питания Мы 我们, понимаем, что вокруг нас 呃, гастрономическое многообразие 呃, каждый продукт питания несет в себе те или иные необходимые питательные элементы для нашего тела Какие-то продукты питания 呃, заключают в себе определенные элементы, определенные компоненты, которые необходимы нашему организму. ,呃 呃, в китайской медицине в культуре Яншен уделяют внимание 呃, цвету продуктов, потому как 呃, связывают цвета с различными органами. То есть продукты различного цвета могут напрямую воздействовать на те или иные внутренние органы. 还有各种的, 这个食物的, 这个口感, 呃, также связывают различные вкусы с влиянием на те или иные внутренние органы. 比如说我们讲, 青色的, 綠色, 呃, например, продукты зеленого цвета связывают традиционно с печенью. 啊, красные продукты соответствуют сердцу. 黄色对应的是皮臟, 啊, желтые продукты соответствуют селезенке. 啊, белые соответствуют легким. И черные соответствуют почкам. 呃, в китайской медицине, в культуре Яншэн цвету продукта уделяют очень большое значение, поскольку считается, что продукты те или, того или иного цвета воздействуют на меридианы, на энергетические каналы, через которые, в, свое время, э, в свою очередь, воздействуют и на связанные с ними внутренние органы 呃, также в китайской традиции продукты делят по вкусам 呃, 皮, 酸的, 酸的, 酸的, 呃, например 呃, кислые продукты 呃, соответствуют с печенью 呃, горькие 这个甜的食物对应的是皮脏辣的对应的是我们人的肺脏那么咸的对应我们人的肺脏但是这种各种的颜色跟各种的口感它入我们人体的脏气它同样要讲究它的一个度但是我们说我们说 продукты того или иного цвета того или иного вкуса воздействует на те или иные внутренние органы, но здесь тоже важно чувство меры 啊, Если 呃, количество умеренное, это благотворно сказывается на работе, на состоянии внутренних органов Если количество слишком 呃, большое то мы можем негативно мы можем негативно 呃, оказать негативное воздействие на то или на тот или иной орган 酸的, например 酸的. если мы употребляем в пищу очень много 呃, кислых продуктов мы можем 呃, оказать негативное воздействие на 比如说你每天摄入当一天之内摄入甜的食物太多也会对我们肾脏会产生影响所以我们讲一定要把握它的度跟量并不是吃得越多越好什么意思呢什么意思呢什么意思呢什么意思呢 uh, 所以一定要我们所讲的，要饮食方面要比较，要懂得搭配，不要出现偏食，各种的营养都需要补充。И важно равномерность сочетания всех компонентов по вкусам, цветам и свойствам, то есть не должно быть перекосов в какую-либо сторону。饮食养生的第二个原则就是一定要有它的，有要把握它的这个节，有有节就是它的有节度，还还要呢要注意它的。 这个饮食的一些禁忌。Итак, мы говорили, что важна умеренность, необходим контроль за питанием, но есть еще и недопустимые сочетания, так называемые противопоказания в еде.有些食物呢，它会产生相克， поскольку некоторые продукты питания могут взаимно подавлять друг друга。比如说，呃，这个，呃，有些人在这个喝酒的时候，他喝一些碳酸饮料。 Например, если человек употребляет алкоголь и вместе с алкоголем он употребляет... Сладкие либо кислые напитки, то есть это может быть кофе, либо кола, что-нибудь в этом духе. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе в первую очередь. Если, например, мы сочетаем соевое молоко с яйцами, очень часто люди это делают по утрам, это влияет на... 所以我们在饮食养生里面要掌握各种食物的性各种的食物它的偏性属于哪一些还有饮食养生里面也强调尽量不吃一些野生的动物 Uh, следующий аспект, это по возможности не употреблять в пищу мясо диких животных. Uh, почему так? Потому что uh, белок, который мы получаем из мяса диких животных, не совсем хорошо усваивается нашем организм и для того чтобы его расщепить организм тратит огромное количество энергии то есть истощает свою изначальную ци 呃, если мы говорим о в сегодняшней ситуации, эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, также существует несколько рекомендаций по сочетаниям тех или иных продуктов. Вирус прежде всего атакует дыхательную систему, атакует легкие. 废弃的一些食物。呃， соответственно нам нужно употреблять в пищу больше продуктов, которые направлены на укрепление легких。比如说，我们要多摄取一些含抗氧化比较强的一些食物。呃， в частности это могут быть различные антиоксиданты, пищевые антиоксиданты。比如说，我们日常比较常见的，比如说像柠檬。например это может быть лимон。还有这个猕猴桃。 это может быть э, киви, то есть э, фрукты богатые витамином С. 像橙子,这些都是非常好的抗氧化效果. Цитрусовые, ,呃, апельсины, мандарины, все это является антиоксидантами. 那么在前一个月我在新西市场出差的时候, 我还看到了一种水果叫沙吉, 也是非常对肺脏,强壮这个肺功能,对肺脏这个免疫力, 起到非常强的提高效果的一种水果。呃， более того, я видел, например, в России 裏皮哈, продается абрипиха. Абрипиха тоже хорошо подходит для этих целей. Она является мощным антиоксидантом。所以呢，我们建议我们每一个人每天都要喝一杯到两杯的这个柠檬水。 Uh, общая рекомендация – это пить лимонную воду каждый день стакан либо два стакана в течение дня. либо отвар из облепихи, когда мы заливаем облепиху кипятком, добавляем немножечко uh, меда и пьем uh, эту воду. Uh, и также после каждого приема пищи мы можем uh, съедать немножечко либо цитрусовых, либо киви для того, чтобы восполнить дефицит витамина С. Uh, опять же, uh, есть продукты, которые мы используем в повседневные... Uh... По повседневному рационе это лук, это лук парей, это имбирь, это чеснок. Э, на эти продукты тоже можно делать упор в это время. 啊, например, имбирь. Имбирь э, тоже эффективно борется с микробами и э, препятствует воспалению. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, также он благотворно воздействует на легкие, увлажняет легкие и uh, борется с кашлем. Uh uh, поэтому можно раз в два дня uh, съедать немножечко имбиря, просто нарезая его uh, ломтиками и таким образом его есть. Uh, и желательно, чтобы на столе у вас uh, во время каждого приема пищи был и лук, и чеснок. Uh, можно также uh, заливать лук-чеснок небольшим количеством уксуса, добавлять туда немножечко меда. И употреблять его именно таким образом, поскольку в чесноке содержится очень много различных элементов, которые дезинфицируют, убивают микробы и укрепляют нашу линию обороны нашего организма. И, кстати, это то, что помогает нам бороться, противодействовать. 呃, как обычным микробом, так и вирусом. 呃, поэтому я бы порекомендовал включать свой рацион в умеренном опять же, количестве, как чеснок, так и имбирь. 呃, следующий аспект это необходимое количество белка. 呃， которые мы должны обеспечивать организм каждый день。比如说，我们可以喝一点菌汤、肉汤，或者是鸡汤、鱼汤这些有有丰非常丰富蛋白质的一些食物。Для этого мы можем использовать различные супы, отвары. Это могут быть мясные 呃, супы, куриные, рыбные. Мы можем использовать для этой цели грибы。第四个呢，我们可以补充一些含菌类比较丰富的一些食物。呃，大家是嗯，就是多糖。对，菌类多糖。 также желательно включать в свой рацион питания полисахариды, которые мы можем получать из грибов. Uh, по uh, данным различных исследований, которые проводятся сейчас uh, и проводились авторитетными очень <coughs>, лабораториями, полис, полисахариды, это те вещества которые также способны укреплять наш иммунитет и повышать количество лейкоцитов ,這個 ,這個, uh ,這個, uh uh uh uh, поэтому также порекомендовал бы включать в рацион uh, грибные блюда намкасанки 啊, следующий аспект это включать в свой рацион продукты богатые 呃, содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3 омега-3 откуда мы можем получать их во-первых это различные орехи 呃, различные орехи это может быть авокадо это может быть 呃, рыба морская красная рыба 呃, и такие сочетания позволяют нам отрегулировать что называется укрепить наш иммунитет и противодействовать внешним негативным факторам, в том числе и вирусным инфекциям. Сейчас хотелось бы подрезюмировать в общем вышесказанное. 加上两个鸡蛋, 呃, например, на завтрак я бы порекомендовал выпивать 呃, стакан молока. Uh, пару яиц, uh, uh, uh, парочку вареных яиц. Uh -huh. ,呃 ,呃, uh -huh. uh uh, в обед нам необходимо восполнить дефицит белка, поэтому uh, желательно uh, съесть суп, либо мясной суп, либо рыбный суп. <говор> <говор> после еды, после основного приема пищи, необходимо восполнить дефицит витамина С, соответственно, съесть либо цитрусовые, либо киви, то есть какие-либо фрукты, которые богаты витамином С. <говор> И вечером мы можем включить в рацион блюда с содержанием грибов. 那么特别还要强调一点呢，平时还要多喝水。呃，еще очень важный аспект это обильное питье, пить как можно больше воды。那么讲到这个，刚才讲到牛奶的时候，现在呢，我们也看到这个呃很多欧洲的地方呃国家呢，它还有卖一些这个牛奶饮料，这是不建议服用的。 呃, если мы говорим о молоке, то многие люди, особенно в Европе, покупают различные молочные напитки, то есть напитки на основе молока. Но мы бы не рекомендовали этого делать. 呃, если мы говорим о молоке, то это натуральное, обычное молоко. 这就是我, 呃, это... Рекомендации, рекомендации обычные на данный период, когда мы видим такую эпидемическую ситуацию. 呃, есть еще один важный аспект, в питании необходимо отталкиваться от индивидуальных параметров человека, в том числе от его... 跟度次。如果说你的饮食选择不对，可能会给你身体带来一些影响，或者说一些不舒服的一些表现。呃，и в этом отношении неправильный выбор 呃, рациона питания, неправильный выбор компонентов может привести к ухудшению состояния здоровья。那么，同时你的没有把握它的度跟量的话，同样我会对我们身体会有害处。呃，то же самое, 呃, если мы подходим к этому вопросу。 Uh, очень неумеренно, не соблюдая меру в питании, мы также наносим значительный вред нашему здоровью. 那么, 常见的饮食不注意, игнорирование определенных основных принципов яншен питания может привести к определенным симптомам, 呃, которые мы сейчас перечислим. 所以说, Например, первый симптом при переедании это вздутие живота. У кого-то может появиться боли под сердцем. Переедание в течение продолжительного периода времени может привести к тому, что разовьется, возникнет опущение желудка. Uh, weight, weight, weight, it, it uh, далее, если мы uh, длительное время перегружаем желудок, перегружаем селезенку, через время это может uh, спровоцировать развитие проблем с легкими. И что появляется в этом случае? Во-первых, это неприятная вещь, как отрыжка после еды, либо кашель. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Uh, и uh, это служит предпосылкой к развитию очень многих uh, достаточно серьезных патологий uh, болезни попадают к нам в организм, скажем так, на ложке, на вилке поэтому uh, рацион питания, сбалансированное питание, либо не сбалансированное, это причина 所以我们经常讲饮食养生我们讲养生首先就要养负你的肝脏各种疾病的产生都是因为你的肝脏功能下降而开始 Многие заболевания, многие патологии начинаются в нашем теле, в нашем организме именно из-за проблем с печенью. Сейчас многие люди предпочитают достаточно тяжелую пищу. 这个就是对我们的肝脏跟肾脏会产生很大的影响那么最后我要讲一个就是饮食以后的一些保养方法我们饮食吃完食物以后最重要的第一个要及时的漱口这个就是对我们的肝脏跟肾脏会产生很大的影响。 Uh, первое, после того, как мы поели, необходимо прополоскать рот. На保证,保证,我们的口腔的卫生,对我们的牙齿的保护. Uh, Во-первых, это защита для наших зубов и элемент личной гигиены. 那么,第二个,吃完食物的时候,不要一直久坐,或者是躺着,最好呢,是要站立,或者说,慢慢走一些走路. Uh, второе, чего не стоит делать, это сразу садиться либо ложиться. <coughs> uh, после еды желательно немножечко подвигаться, пройтись. Uh, можно выполнить массаж живота. Ло, ло uh, если мы говорим о массаже живота, то лучше выполнять его движениями по часовой стрелке. 呃, далее, через полчаса после основного приема пищи, мы можем уже 呃, поспособствовать пищеварению, съесть что-то из фруктов. 呃, после еды сразу не стоит заниматься спортом, не стоит давать значительные физические нагрузки на организм. 啊，这个就是我们讲的平常一日常饮食方面，我们啊这个饮饮食以后应该注意的一些日常的保养的一些重点。呃，вот простые правила, простые рекомендации 呃, на каждый день, что называется, что стоит, чего не стоит делать после еды。那么，针对于这个饮食养生呢，我们重点主要讲的就是呃一些这这些内容。И в рамках нашей сегодняшней непродолжительной встречи мы хотели сказать в принципе. 最重要的就是，我们通过今天的讲座呢，大家对这个饮食养生有一个比较深的一些认识。呃，Основная задача это познакомиться с основными принципами яншэн питания и сделать наши пищевые привычки более правильными, более осознанными。同时，通过我们今天讲的这个针对于新冠肺炎这个疫情的饮食调配，我们做好更好的防护自己。 и также э, уберечься, скажем так, от опасности заражения новой коронавирусной инфекции при помощи рекомендаций по соотношению тех или иных продуктов питания.